Смотри, основная ее задача да можно вот тут прикольно вот кулачки ставить там бам бам наставить, да но она еще здорово тебе в лицо отлетает да -да -да -да. вот он ты вот с ней работаешь так. Там, оп, оп, оп. Бам -бам. вот так вот да, именно триггода. да ну, здесь, здесь проще именно вот это движение да, чтобы она мимо проходила. Вот, здесь, чисто здесь. Голову, без плеча. Я тебе секрет открою. Голову... Голова Эй. без плеча не пойдет. Ну, в смысле, без, без заворота просто... Ну, так это наклон? Да. Это что же плечевой наклон? Есть вся и фишка в том, что ты ударил резко, у тебя как раз здесь не нарабатывается какой момент, что ты не ударил и руку забрал, а ты ударил и не забирая руку, не думая о ней. А сразу что делаешь? Защитное действие. Да. И рука сама возвращается. Бам. Где подставка? Где... Конечно. Бам! Оп, вот плечики. Оп сюда. Оп здесь. Оп. А, прилетело, видал? Не в ту сторону. А почему прилетело? Я справа ударил. И она сюда пошла, видите? а я сюда ударю. вот сюда, то есть на грушу. Я от нее сделал. Видишь, здесь очень короткие движения, вот сейчас момент был, да, есть да. защитное действие, что от прав правым ударил и сюда влево, но при скорости этой, действия, короткого расстояния, у меня не хватило времени, я, переходя линию атаки, я получил. То тогда что здесь нарабатывается? Правый и уклон влево. Левый. И опять, видишь, не переходя линию атаки, оп, сразу посесть. Сразу плечики бросить. Либо короткие наклоны. Это уклоны, правый влево, то есть когда ты просто ударил вправо, видишь, ты сразу что делаешь? Ты уже готов для уклона. Тебе осталось просто плечи бросить. Когда ты ударил левый, ты уже готов. Для, фактически это уже полууклон. Только удар ты вверх встал, mm -hmm. а уклон ты подсел. Либо, если в другую сторону, мы разобрали с тобой, что сюда и обратно я не успеваю, то правый, правый, блин, <связываю> правый ударил и вправо я тоже не успеваю, груша прилетает. Тогда какой можно заменить место уклона? Mm -hmm. В этот наклон, да? Вот это работа маятника, так называемая. Вот работа корпусными плечами. Пам! В любую сторону могу. Сейчас а лево-влево идет. -влево Успеешь. Если ты не будешь ждать, пока рука вернется. Если ты не будешь ждать ответного, здесь нарабатывается. Не жди ответного удара. Да, ты удар, защита, защита, удар. Вот здесь как раз и нарабатывается, что ты не ждешь, пока тебе ответит. Фах. Я... Ты как раз вот работа сразу. Не, не, не ожидание удара. И получается в одно целое, то есть удар, защита, удар. Да, ты раскатываешь свою массу энергию? Да-да-да! Mm -hmm. А вот эта группировка тебе в помощь. Ну да, там. А вот это тебя размазывать начинает. С Попробуй. С другой стороны, как бы без рук же движение головой бы быстрее, с одной стороны. Почему? То есть, как бы вот так головы чуть быстрее чем руками. Правильно. Быстрее будет, если твои руки начнут вот тут ходить, а если вот тут, вот это мне меня совершенно не мешает. Если они находятся внутри меня, как бы ты руки не опускал, как бы ты пытался типа одной головой работать, они все равно к твоим плечам прикреплены. Они все равно эта масса никуда не ушла. Если ты чуть-чуть вот так стал, то тебе за счет того, что они стали, теперь ты не вот такой стал. Ты руку поставил, ты стал вот таким. Естественно, у тебя время стал более широким. У тебя появилась менее маневренность. Тебя твои руки стали еще куда-то тащить. А когда ты руки внутри себя поставил, к себе прижел, то у тебя появляются более короткие, более резкие движения. Сейчас? Без рук. Если главное, чтобы не здесь. Но если ты прижми вот с локоточки вот сюда, вот. Вот попробуй поделать корпусом, не отпускай локти. Ближе, уже еще уже ручки все. Во-во-во-во. Ну что, менее медленно, что ли? Ну как бы да. Непривычно это не одна вторая ситуация. Это так все равно проще. Что ли? Конечно проще, как бы кажется. Mm -hmm. Ну, можно так, и так. Можно спасибо. и так, можно и так. Но если твои панты бы поймают, только, то тут ты успеешь чуть-чуть подсохраниться, понимаешь? Плюс ты нарабатываешь вот эту группировку, видишь? Вот эти плечики, вот mm -hmm. они. Вот здесь. Mm -hmm. Вот они, спинка полукруглая. Вот он. Во-во-во. Смотри, сколько степеней свободы. У тебя главное... вот Еще раз, старина. Главное вот, вот, вот этот, грудной отдел. Вот он. Вот значит локтевой ствол. Не, не руки прижимай к себе. Смотри. Я не руки лишь прижимаю. Я локти поуже сделал. Да. Вот он. Сожми кулачки. Вот. вот. Вот ты локти поуже сделал. Вот они висят. Во. Вот все. Вот здесь дырку оставляй, не бойся. Вот эту дырку оставляй, все. Ты здесь всегда бах закроешься. Бабушка, с дедушкой в ладушке играли. Оп, наклонись вперед. У плечи напряжены. Где? А, а если ты вот таз назад уберешь? Сейчас не напряжены? Сейчас по-лучше. Правильно, ты Знаешь, почему плечи напрягаются? Ты уже так встал? Mm -hmm. И ты не можешь локти свести. А вот так, когда ты опустил плечи? Да? Ну, так сейчас лучше. Вот, вот он. Не спину прогибай сильнее, uh -huh. а просто таз убери. Вот, опусти кулаки. Посмотри, у тебя э кулаки носочки ног висят. Uh -huh. Вот ты поднял руки к себе. Теперь у тебя локти висят носочки ног и есть возможность. Удобно? Uh -huh. Вот и все. А теперь таз сюда раз, вот как ты стоял. Uh -huh. Попробуй локти свести. Uh -huh. О. Вот и все. Uh -huh. да? да? Да, да. Вот. Таз под себя. Да, да, да. Таз под себя. Видишь? Вот не Но бойся. Вот. А это, это знаешь почему? Потому что ты боишься вперед наклониться. Uh -huh. У тебя его, вот, видишь, и сидит в голове, что впереди же нет опоры, я же упаду. Uh -huh. А у тебя на самом деле вот он, носок ноги твоей стоит. Uh -huh. Вот. Вот граница твоей опоры, это вот такой квадрат, знаешь, Вот смотри. Uh -huh. Вот такой квадрат сейчас перейдет. если еще боком поставишь ногу, вот, вот у тебя это и проекция площади опоры какая появилась. Раз, два, вот он квадрат. И вот ты просто из фронтальной стойки, посмотри на меня, uh -huh. ты боялся вперед наклониться, что впереди опоры. Нет. На самом деле не за ноги, вот граница носочки ног. Ты на носочки ног опустил плечи, uh -huh. Опусти плечики. Во, вот и все. А теперь у тебя, смотри, какой квадратищ. Ты сюда можешь вообще наклониться. Поднял руки. Во, вот он. И не бойся, наклониться вперед. Uh -huh. Ты наклонился вперед, у тебя есть амплитуда назад. А если ты стоишь вот так, то у тебя назад амплитуды уже нет, ты уже ничего не можешь. Для делать. отклона, да? Да. У тебя как раз вот работал, смотри. Вперед, назад, вот она появляется. И наклонившись даже вот здесь, стоя вот так, ты не можешь сделать это движение. Ты уже там. А опустив здесь, я могу. Да, да, паспорт с собой. Пользуйся. во во во во во Вот, -во. не бойся наклониться вперед. Во, во, во, вот, вот там сделать. Вот движение. Да, да, да, да. Тут, да, да, да, еще локоточки уже. Дай-ка со мной, смотри. Смотри. Оп. Вот есть. Наклониться прям туда. Во! Вот наклониться, не бойся. Посмотри, круг какой. Вот он ты. Вот. А локти, да, плечи, не выпрямляя спину, да-да-да, во-во-во-во. во. Локти еще уже. Во-во-во, локоточки вот здесь, вот. Постоянно круглая спина. Молодец. Во. Нормально. Молодец. Mm.